Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейс начинает свою программу. Сегодня 27 марта 2017 года. Время в Чикаго уже почти 8 часов утра. На восточном побережье время 9 часов утра, а на западном только 6 утра. И в этот час в Москве... 16 часов. И на связи, как всегда, по понедельникам у нас профессиональный астролог Андрей Бухарин. Россия-Москва. Андрей, здравствуйте. Ну, здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, уважаемые люди Сангейс-радио. Доброе утро, планета Земля. Где доброе утро? Да. Короче, а -а -а. Я вижу, на майке написано первое в космосе. Конечно, надо планету Землю посмотреть, Это... да. Это, да, эта в... майка, она такая еще, знаете, когда белка стрелка летали. А, да, помню. Когда белка стрелка да. летали. Вот. Такие майки у нас продаются. Они выдаются, в общем-то, всем астрологам, это понятно. Дорогие друзья, мы сегодня обсуждали с Андреем, какую тему взять. И вполне астрологическая тема, это на предмет духовности. Вот Андрей предложил тему. Ну, и вот интересный момент, который мне понравился, когда вот Андрей приводил пример вот прямо буквально перед нашим эфиром. Ну, вот давайте мы начнем с этого примера. Если человек пошел учиться, а у него там не все благополучно в голове, да? Примерно. Ну, примерно это. Нет, проблема в том, что я вот размышляю над этим, что как... Ну, допустим, вот выдают лицензии, да, вот там, врачу, либо лице... водительские права кому-то. Это же... Там же должны быть справки, да, доктора, что человек там различает цвета, например, водитель, ну, что он не путает красный. Да. Ну, давайте водителя аналогию возьмем с водителем, да. Если иначе он если он там будет путать педали, либо путать цвета, то может быть опасность для всех участников движения. А вот теперь представьте, например, что психолог, или доктор, или астролог, либо другой занимающийся. Приходит к вам человек, хочет у вас взять какую-то консультацию, а вы говорите, дорогой, предоставь мне справку из психбольницы допустим. И различается ты цвета, потому что я сейчас буду говорить о планетах, а планеты имеют разные цвета. Не спрашиваете, да, вы этого вопроса не задаете, обучаете. Не так совсем. Не Дело так в том, совсем. что, э, вот скажем так, люди, у которых психические отклонения, они, как правило, притягиваются на затмение. То есть я бы так отизметь практики, ну вот на консультации. То есть это люди, которые, ну я так считаю, как наказанные, то есть они как бы не отрускались в грехах своих, не обязательно этой жизни, возможно, прошлой жизни. Но какие-то вот наказания идут, когда человека... Знаете, есть такая поговорка, если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. То есть это уже такая инстанция. То есть я вот, например, наблюдал в своей практике людей, которые, вот, например, занимаются какой-то эзотерической деятельностью при этом. Ну, какие-то вот явные нарушения делают, например, в плане, э, ну, например, ограничивает других в чьих-то правах, например, да, либо не задумывается над тем, по совести они поступили или нет. И когда ему, вот, например, этому человеку объясняешь, что вот показ, он не хочет думать над этим. У меня есть пример такой, когда человек уже сейчас где-то за 70 лет, то есть это... Я уже с ним общался еще когда был ну, не 70, еще моложе был. Там. Но суть в том, что человек упорно не хотел это... Ну, как бы... То есть, осознавал, то есть человек осознавал, что эта тема, что он не прав, но при этом он не хотел размышлять на эту тему, что зачем, зачем он так поступает. И, и, и в результате то есть, если человек не хочет, например, что-то слышать либо видеть, развиваются те или иные болезни. Например, глухота, слепота. То есть она развивается не потому, что вот там вот просто так на ровном месте, подсознательно идет программа. То есть человек программирует свое подсознание, а подсознание как тот джин. Вот как в сказке э -э -э, потерла Апаладина, джин вышел и спрашивает. То есть любое желание исполняет. То есть подсознание это вот тот джин который, скажем так, тупо выполняет программу, которую ты ему скажешь. Поэтому, кстати, это очень важно, чтобы джин, скажем так, не ходил в расход, в расход такой, <laughs> не ходил как бы там, или там несколько джинов там не, не подселялось, да, и там они как бы сами по себе там, что хотели, то и воплощали. Ну, по такой, скажем, я аналогии восточной говорю. Поэтому э, вот в этом плане, э, когда человек не желает э, работать над собой, у него потом происходят как минимум э, болезни. Потому что э, такого характера, который, кстати, официальная медицина отказывается лечить. Потому что причиной их являются вот эти э, нежелания, скажем так, духовно расти, если так можно выразиться. Человек не желает работать над своими психологическими комплексами и неполноценностями. И больше скажу, это же, в общем-то, я Америку не открою. Есть же вот эти яма-не-яма -яма в йоге. То есть какие-то там пять деланий, пять не деланий, чего-либо там. То есть это же базовая тема, когда, с которой в дальнейшем надо начинать, э, скажем, эзотерические какие-то практики. Вот если вы вспомните, я Майкл сейчас договорил, как... Вот если вспомнить любые, например, даже художественные фильмы начала 90-х годов про Шаоли, то там везде, красной такой нитью, идет такой сюжет. Приходит какой-то молодой адепт к старцу, ну как бы к специалисту по восточным единоборствам, и говорит там: О, великий учитель, научи меня там Кунг-Фу, он говорит: нет проблем, давай э, приходи к нам в школу. «Так как ты молодой, на тебе веник, подметай плац». Год проходит, подметает плац. Два года, на пятый год, он спрашивает учитель, «Когда же ты меня будешь учить кунг-фу? Сколько я что-то не уборщиком нанялся-то?» А он и проверяет, насколько человек обуздал свою неизмененную природу, насколько он владеет своими эмоциями, своим, ну, скажем, этими своими чувствами, насколько он может аске... обладать, скажем, аскетизмом, там, и так далее, и так далее. И тогда, только исходя из этого, уже понимать, что ему можно дать. Потому что если человек, я уже не говорю про психических там, клиентов, да, психиатрических больниц, я говорю про таких, которые не обуздали свою низменную природу, люди, они, если им давать эзотерические знания, они их будут в процессе гнева, ненависти, мести, очень вероятно, что они могут их использовать во зло. Вот о чем речь. То есть надо научиться обоздывать э, эти низменные такие позывы, которые могут э, провокация, может быть, что угодно. Человек, а, там, все, я буду мстить, а теперь я знаю, как, какие-то там колдовство, магию там или астрологические какие-то техники, когда там и лекцию запустить, например, да какую то все. А кто его научил, этому учитель? Значит, учитель несет кармическую, скажем, ответственность перед тем, кому же ты даешь эти знания. Если ты даешь эти знания человеку, который эм, не развит еще духовно. А как вопрос тогда отследить, когда онлайн-обучение идет, какого уровня человек притягивается к вам в школу, например? Вот это вопрос серьезный. Поехали, что справку, что ли, где-то брать, Вот, поэтому вот так, Майкл. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что мы беседуем с профессиональным астрологом. Тема, как у нас, у нас астрологическая. Вот. Будем рады, если вы будете отвечать взаимностью, в смысле обратной связи, и оставлять комментарии, замечания и так далее. Я хотел бы немножко уточнить, правда, ну, так сказать, тема как раз таки моя, большей частью. Дело в том, что духовность уже никак не связана с деятельностью эзотерическими, на самом деле и просто мы так это понимаем и даже с кармой карма это переводится как скажем следствие какого-то действия и то что вы говорите абсолютно все правильно просто вопрос скажем если мы говорим о душе или о духе там субстанции вот этой вот некой там нету вот этого понятия вообще то говоря материального никакого нет а то, что яма не яма, да, это действительно, это первые две ступени восьмиступенчатой системы йоги, йог Патанджали, он принес это в мир, афтанга йога, и это действительно, да, это действительно так человек должен себя вести, и сейчас не будем в это дело вдаваться, это очень серьезные, серьезные действительно вещи. Поп... Еще раз, это путь к духовности, но я не знаю, как вам тогда функционировать, если к вам приходит человек и просится... На обучение. Ну, так не только происходит. нам. Я говорю, Майкл, я говорю, вообще проблему, как это решать? А То есть, тут а, вопрос а не а персонально. Решать? Если человек сбежал в психбольнице, так его когда-нибудь сюда обратно. Майкл, пример есть из жизни, кстати, трагический, если вот мы можем рассматривать. Это известный кунфуист Брюс Ли. Если да. помните, да? да То да. есть, когда человека научили каким-то таким вот, Ну, есть же, как бы, такая точка зрения, что он был обучен таким секретным техникам, да. очень хорошим, сильным. То есть, он был таким непревзойденным б... Б... бойцом. И он пошел, это показывает, зарабатывать стал на этом деньги, как бы в кино пошел. Да. И, в общем-то, его смерть очень подозрительная была. То есть есть существует точка зрения, что он встречался с неким старцем, который э, нанес ему удар такой, знаете, с отложенной смертью, скажем, нажал на какую-то пунктурную точку, по которой, ну, скажем, человек уходит из жизни там, дня через три, то есть не сразу, то есть он как бы три дня живет нормально, а через три дня там какие-то замыкания, в конце концов, происходят в биосистеме организма, и жизнь останавливается. Потому что его смерть была очень какой-то непонятной, очень неожиданной и, по сути, без видимых причин. То есть его никто-то не убивал как бы, ну, в современном понимании этого слова. Вот, поэтому, когда я еще, кстати, еще в советское время, когда вот эту узнал, то есть как бы вот такую точку зрения, и, ну, во-первых, я не следователь, я это доказать не могу, но, скажем так, принимаем как бы как версию, что, вероятно, такое как бы, одно из событий могло быть. То есть здесь, видите, в данном случае те, кто посеяли, скажем, э, они исправили ошибку свою, да, то есть каким-то образом, чтобы секретные знания не пошли дальше. Ну, представьте, какие-то организованные преступные банды начнут это как бы осваивать, эти секретные приемы, начнут там калечить ну, каких-то других людей там, и бить и так далее. То есть вот в чем опасность. Также и здесь, что если мы э, соприкасаемся с каким-то… Ведь эзотерика, эзотерические знания, они предполагают это тайные знания. То есть это не публичные знания, которые рассчитаны не для э, широких масс, то есть, а для тех, кто как бы… Э, ну, слово «избранный я не люблю», оно больше такое, как бы часто те люди, кто это в моей практике употреблял это слово, они наоборот только вожделялись гордыней, там, или их перегиб был в другую сторону. А в плане таком, что человек, скажем, обуздал свою низменную природу. Вот как это дистанционно узнать, это… Тоже вопрос такой: когда люди идут на учебу в а школе, либо учителю астрологии, либо там йоге, или каким-то эзотерическим знаниям просто нужны в этот момент банально деньги, потому что жить на что-то надо. И человек, как бы такая мотивация у одного заработать, а у другого получить знания, и они притягиваются, а потом кармическое какое-то воздаяние все равно будет ну, получено. Потому что знания а бы кому нельзя давать. Либо, я думаю, знаете, какой здесь надо, рубеж такой отсекается. Обычно, э, как я понимаю, должна быть защита от дурака, если так выразиться такое слово. Ну, как бы есть, когда от действия... Э, то есть надо, видно, давать знания, которые, ну, скажем так, э, большого вреда не нанесут. Скажем, там тем, кого ты, ну, скажем, кого учитель еще не проверил, достойны ли они знать скажем такие, ну, давать им знания более глубокие, более эзотерические такие, более, скажем такие, ну, сильно. Хотя я сейчас вот анализирую вот свои поездки, вот допустим, в другие города и так далее. И могу сказать, что в целом большинство людей, кто приходит вот на мои семинары, большинство, кто у меня учит, подавляющее большинство даже, но люди вменяемые. То есть люди подготовленные. Не, не бывает так идеально, что стопроцентный контингент будет, э, ну, скажем, там, йоги там 108 уровня посвящения там какого-то. Нет, конечно, мы живем в кали йогу, и учителя астрологии тоже несовершенны в это время. И вообще нет совершенных людей, все ошибки совершают. Просто размышление над тем, что как бы совершить... Из двух зол совершить наименьшее. Если штак это выбор у нас мы стоим перед выбором, то как бы наименьшие проблемы, чтобы были, чтобы больше был пользы, а не беды. Вот о чем речь. Да, все, все, все верно. Перед началом мы немножко поговорили о том, что, ну, тема как бы духовная, астрологическая, кармическая. А, то есть проблема с этими людьми, или может быть не проблема, или так, как мы это мы видим, это проблема, а с ними все в порядке. Ну, Наполеон и Наполеон, -то, какая -то разница, он себя считает, к примеру. Так вот, в этой связи я уже рассказывал эту историю, наверное, в другой программе. Было Мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу принесли два предложения в один и тот же день. Это правда было относительно, ну, может, пару лет назад. И одно предложение было оказать помощь детям-инвалидам. Детям ну, с детства, я знаю. Больным детям. И просьба выделить определенную сумму на их лечение. Сумма это была не такая значительная, ну, но вполне, вполне нормальная. И, в общем-то, Практически все, кто вот и подавали эту петицию, и те, кто окружали мэра, они предполагали, что он согласится. Но в этот же день поступило второе предложение с просьбой выделить средства на обучение гениальных детей, которых должны были отправить куда-то в другую страну. Соответственным образом это все очень дорого стоило на обучение. А это были дети, которых уже доказали, они уже... Ну, чуть ли не гениальные действительно дети. И сумма, которая просили, составляла ну, в два с половиной раза или в три раза это было больше, чем просило на вот этих вот бедных детей. А, достаточно было большое удивление. Но раз задается такой вопрос, так, наверное, вопрос уже очевиден на самом деле. Поэтому я сразу могу сказать, что он отказал больным детям, а выделил средства на поездку и обучение вот этих вот детям гениальным. И когда спросили, задали вопрос объяснить, вот как бы это не было больно, и как бы это не было непонятно, и кто-то не согласится с этим, но он сказал, это карма. Я не могу в это вмешиваться. Вот. Ну, еще раз, можно спорить, можно не спорить, может, там какие-то нюансы были. Но в самом случае, я эту историю слышал из Нью-Йорка, вот Это правдивая история была. Так что э, в этом есть зерно так сказать, истины. Почему человек заслуживает то или иное, почему он приходит на обучение, почему у него э, возникает такое желание. Я хочу сказать, что все наши радиослушатели, телезрители, э, даже не подавляющее большинство, практически все, они э, вполне адекватные. Вот, судя по отзывам, которые они делают. Так что это здорово <с и замечательно. Да, здорово Ну, здорово, что притягиваются такие люди. Вопрос другой. Когда-то я обратился к одному моему хорошему знакомому. очень известному человеку, кстати. Его зовут Рами Блэк. Ну, это... У него есть титул пандита, вообще говоря. Титул пандита это восточная астрология. Если если наберешь в Google, то выскочит там огромное количество сайтов. Его зовут Рами Блэк. Он психолог, астролог, писатель и так далее. Мой хороший знакомый. Вот я ему обратился с просьбой, ну вот поучиться. Ну он вначале мне сделал там гороскоп. Это было очень давно, на самом деле. Мы с ним побеседовали. Да, и он и так прекрасно знает, чем я занимаюсь. а вот И он сказал, Майкл, не в этой жизни я буду твоим учителем. вот И я понял, что мне не стоит углубляться в этот процесс. То есть я знаю то, что я знаю. Но вот детали и все вот эти тонкости мне сегодня не надо в этой моей жизни. Поэтому я полагаю так, что в гороскопе любого человека, видно его предрасположение и способность его обучаться той или иной науке. В том числе, тем более, астролог это может очень и очень легко определить. Поэтому, Андрей, я так полагаю, я когда беру ученики, кстати, своих студентов, то я задаю им вопросы. И если я вижу, что они не соответствуют, то сколько бы они мне не платили, меня этот вопрос не интересует. Они не подходят для этого. Зачем мне потом иметь с ними проблемы, если эти люди действительно... Будут терять, а потом еще и обвинять, то есть не надо. Поэтому я полагаю так, что и вам намного, намного проще, чем кому-то другому определить этих людей. Больные они на голову, здоровые они, надо им это или нет, вот если вы это видите в карте. Я правильно рассуждаю или нет? Ну, есть показатели, конечно, астрологические, но я как раз ситуацию по-другому описал, да. Ну, э, я имею в виду не персонально, там, у меня какие-то, либо у вас лично, а стратегически, в эзотерической, скажем так, тусовке, если так можно выразиться. Э, как быть, вот если мы, если, когда при дистанционном обучении, чтобы давать знания, ну, скажем так, достойно? То есть, понимаете, потому что эзотерические знания всем давать, в принципе, ну, нецелесообразно, да. Потому, потому что, ну, потому что, как бы тут даже объяснять не надо. Он, более вот более того, он сегодня нормальный, ты ему дал эти знания, он ну, крыша поехала. есть случаи тоже, кстати, бывали. Ну, потому что это все энергия, это психика выдерживает или нет, такое, да. Так я, Херси, я это и говорю, что это. А вот как раз то, когда такая проверка идет ну скажем так на слабости либо на проявление низменной природы через вот там ну как типа с свинихом помахает там аналогия чего-нибудь такое там видно человек насколько он ну, обуздал эти вот энергии те которые такие первобытные если так выразиться mm -hmm. вот, либо не обуздал их вот И тогда, ну тогда так было, но сейчас просто другая, я так вижу, вот мое мнение такое, что в принципе сейчас эм, этого не избежишь, то есть все равно скажем так, всех не перепроверишь, там какой там человек, ну хотя по природе того, что мы все несовершенны то есть мы все не владеем эзотерической наукой на 100%, чтобы там вот идеально вот все это, ну, скажем так, посчитать, да и некогда этим заниматься, по большому счету. А так с большего посмотрел, там, синастры хорошие, ну все, там, синастры плохая, ну значит, будет какой-то конфликт. А разговор да, Андрей, я вот да. что предлагаю, я предлагаю, вообще-то говоря, остановиться пока вот на этом и подождать реакцию наших уважаемых радиослушателей, потому что наверняка да. кто-то выскажется. И мы, исходя из этих вопросов, сделаем какую-то потом такую встречу, может быть, в реальном времени через Google Hangout, когда люди будут задавать вопросы. Посмотрим, мы договоримся о нашей встрече и времени. Давайте мы перейдем все-таки к астрологической теме. Все-таки мы беседуем с профессиональным астрологом Андреем Бухариным. И у нас вот-вот уже там на носу можно сказать на Волоне, да? Да, завтра. Завтра 5 часов 57 минут по-московски, начнут по Гринвичу. Минус 3 часа 2.57. Где-то так. Это ночь утро, да? Ночь-ночь. Ну, ночь. по Глиновичу ночь, получается. Да. Почти 3 часа ночи. Э, почти, да, почти 3 часа ночи. Ну, вот видите, а у нас да. это наступает значительно раньше. То есть, это у нас это будет сегодня. 8 часов надо отнять. Так получается, тогда это где-то часов 9 с чем-то вечером. От 5 Она... отнять 8, да? 8. То есть, от, этого, от 6 даже 8. Это где-то около 10 вечера у вас. Да. Без там без трех 21-57, да. да. Ну, вот давайте, ну да, чем, да, да, да, Чем, так сказать, Новолуни... это грозит. Осветите ну, во-первых, во ну, чем грозит новолуние? Новолуние это хорошее время. В общем-то, это когда заканчивается один цикл Лунный, начинается другой. Во-первых, сейчас надо беречь себя. То есть именно хорошо на убывающей Луне заняться очистительными какими-то процедурами, избавиться от чего-либо, от ненужного. причем так хорошо именно... Ну, в общем, на убывающей Луне заканчивать дела рекомендовано, на растущие, как говорится, начинать. Сейчас, так как новолуние в Овне, да, то есть это первая, кстати, Новолуния после весеннего солнцестояния, Которая было неделю назад. Вот. И оно э, интересно тем, что, во-первых, э, оно, в принципе, э, не такое уж и деструктивное, ну, скажем, как бы... Э, как бы вот... Э, если из, из, из таких из точек зрения рассматривать хорошо или плохо, что они отдают. Во-первых, следующий месяц, который вот попадает, это апрель у нас, он опять же, он месяц э, ретрофазы там минорных планет. То есть там будет практически весь месяц, ну не весь, а где-то начиная с 10 апреля Меркурий станет ретрофазой. Фактически где-то уже за неделю остановки начнутся, ну дней за пять до его разворота. То есть это где-то с 3 числа уже замедление, ретроградный Меркурий, и так весь месяц, только он в мае там, назад директным станет. Это время, когда задержки в бизнесе, когда остановки, когда э, вам что-то обещали, а потом отказывают. Если вы сдали какие-то документы оформлять, то, как правильно, на ретрофазе э, возврат происходит и говорят, вот что-то там дополнительную справочку какую-нибудь подайте и так далее. То есть время, когда надо исправлять ошибки когда м, не новое что-либо делать, а уже в ранее начатом что-либо исправить. То есть написать некие новые правила, допустим, там, поведение э, в соцсетях, там, в группах каких-то. Например, э, исправить ошибки в бухгалтерских документах. То есть навести порядок, допустим, там на сайте, там, то есть не новое что-либо, а вот там проверить на грамматические ошибки, на вот на эти. Кстати, не рекомендую книги отдавать э, в издание на ретрофазе Меркурия. Есть у меня примеры, не мои, а других астрологов, которые отдавали в печать, как правило, причем не сам человек, а вот эти, кто там набирают в эти издательства. Они допускают куча опечаток в этом, в тексте, просто. Они каким-то образом, то, что это на ретроградном, когда вот Меркурий, они, если печатают книги, то почему-то вот с большим количеством, ну, не-то не понятно, почему я говорю, но ну, вот эм, лучше, чтобы потом не переделывать. То есть запущенные проекты на ретроградном Меркурии, как правило, потом надо к ним возвращаться и заново что-то там переписывать. Договоренности, которые заключаются на ретроградном Меркурии, потом будут пересмотрены, причем обе стороны, как правило, ну, не будут устраивать, о чем они договорились на ретроградном Меркурии. А сейчас еще идет ретроградная Венера, сейчас период такой, когда... Она заканчивается, по-моему, 15-го. Ну, она закончится только в середине месяца, в середине апреля, 15-го апреля. И там получится дней 5, где-то вот так с 10 по 15 апреля, когда будут две минорные планеты в ретрофазе. То есть период суперторможения, скажем. То есть крайнее время такое неблагоприятное для начала новых дел. Потому что как бы, для, для переговоров, для договоров невыгодно, для партнерских отношений невыгодны, для, ну, В общем, там такое дело, когда надо исправлять ошибки, когда надо вернуться в прошлое и что-то там откорректировать. А уже улучшение такое, если так глобально смотреть, то, конечно, май месяц по сравнению с апрелем, он э, однозначно, скажем, такой, э, особенно первая половина мая месяца, она более благоприятна. Поэтому стратегически, если планируете регистрировать бизнесы, фирмы, какие-то там э, серьезные вещи делать, то лучше это делать в мае, а не в апреле. Понятно. То есть апрель месяц, месяц для э, редакции, как бы возврата к прошлому, исправление ошибок, но не для начала новых дел. Вот так вот. Кстати, когда ретроградный Меркурий, опять же, покупать автомобили не Выгодно выгодно продавать, кстати, но покупать нет. Поэтому продавцы будут, скажем, в шоколаде там могут спихнуть какую-то... там как это слово там телегу или как это сказать такое а покупатель как правило если на ретро меркурий покупает автомобиль то это как правило невыгодные покупки ну какие-то скрытые дефекты могут быть что ты так далее там вот так вот я понял хорошо а по поводу текущей недели вот мы начали сегодня неделю текущую Конечно. что там да, нам но она делится на две половины такая. Одна вот убывающая до завтрашнего, ну как бы сегодня день. Да? Сегодня стратегия такая, пост и молитва, да, и вот задуматься там о своем поведении, там либо о своих делах, то есть проанализировать уходящие, прошедшие время. А эта неделя, в общем-то, она и неплохая. Такая, как бы, в принципе, тут хорошие аспекты идут практически всю неделю, делаются. Вот эта неделя, кстати, она будет, если, если уже не отвертеться, что-то надо начать, ну просто нельзя никуда уже отступать, то еще можно успеть на этой неделе это начать. А уже с 3 по 10 число, там уже будет уже все слабее слабее слабее. Хотя, я говорю, это не идеальное время. Сейчас ретроградная Венера, сейчас, например, у него... Очень неудачное время, допустим, для э, свадеб, например. Ну, считается, да, потому что и Венера в знаке находится. в а таком... поездки? Эм, да поездки, ради бога. Что же, я вот ездил на ретроградных этих ну, летал, Но сразу скажу, что они не... Опять же, эм, ситуация такая, что... Так что ездить? Народ ездит же, ничего страшного. Мы говорим о таких вещах, не краткосрочных, а стратегических, то есть вот ты, ну извините, но люди свадьбы делают не так, как они каждый месяц правильно расписываются. Там либо бизнес открывать, регистрировать новую фирму. Это же не будешь же ты каждый месяц закрывать и новую открывать. То есть я говорю о таких вещах, которые как бы делаются ну, на длительный срок, то есть не на один год, скажем так, как минимум на десятилетие. Вот об этих, таких начинаем. А вот э, вопрос такой интересный. У нас произошло в общем, достаточно серьезное событие, которое у отразилось это... на очень многих вещах. Э, у вас это кто? У кто? нас в Соединенных Штатах. А, в Соединенных у нас Штатах. должен быть, был быть принят ну, реформа, короче говоря, медицинская реформа, которая на смену идет Обама Кер. Uh -huh. То есть, Трамп выдвинул противовес той реформе, значит, свою реформу, каждую метла, как мы знаем. Да? И вот этот бил, бил, да, он не прошел пока. А Все ждали, что он пройдет. Как это отразилось? Это отразилось на финансовых рынках очень-очень серьезно. Сегодня все в глубочайшем минусе по индексам, сегодня все в глубочайшем плюсе для всех валют. Если говорить о, скажем, золоте, могу, наверное, сказать, то есть, то есть не золото, а российский рубль. Российский рубль, я привел график. Вот. то есть мы линию поддержки пробили, и мы идем вверх. То есть российский Рубль укрепляется против доллара. Кстати, это для уже наших радиослушателей, uh -huh. которые проживают на территории России, и будут продолжать тенденция есть. То есть американский доллар летит серьезно вниз. Как вы видите, вот по, скажем, ну вас... я хочу сказать, что в апреле месяце идут хорошие показатели на рост недвижимости в США. О чем это можно сказать? Что при этом с долларом то происходит, когда недвижимость укрепляется? То есть это значит спрос на нее растет. А если растет спрос на недвижимость, значит растет спрос на доллар. Ну, значит где-то нестабильность и народ едет, условно говоря, в США и покупает недвижимость. То есть значит деньги текут в Соединенные Штаты Америки. То есть в апреле месяце, значит, можно так предположить, что в первой половине рост доллара будет. Относительно других ходят. Ну так, я не, не глядя на, скажем так, гороскопы центральных банков. Просто вот по актуальным аспектам вот так такую логику делаю. Посмотрим. Особенно, когда Меркурий там еще станет директным. А есть ли у вас какие-то показатели на этой неделе, каких-то изменений, скажем так? Ну, четвертая точка будет дата новолуния, завтрашняя, сегодняшняя. То есть, мы уже знаем, что есть цикл такой от новолуния к полнолунию. То есть, там однозначно рынок, как правило, меняет направление. Вот, поэтому так. Ну, может быть, один день на разбежке. И заканчивается такой, именно период крупных потрясений, крупных публичных скандалов, таких лопани пузырей, он заканчивается 30 марта. Mm. То есть только, а вот когда... Скандалы идут? Ну, если идут, если какие-то крупные пузыри там лопаются где-то вот, какие-то или должны лопнуть, то они после 30-го, по идее, лопать не уже не должны. Вот, ну да, потери... Mm. То есть, знаете, сейчас что происходит? Сейчас происходит, скажем так... Рост, ну, то есть вот то, что, скажем так, ненормально росло, оно будет сдуваться, скажем, вот, если так выразить, это можно. Но uh -huh. в цене я имею в виду на рынках. Я понимаю, да. Интересный момент, что. Ну, имею, в апреле сдуваться будет. В апреле, да. <coughs> ну да, то середины. Потому что там показатели, я еще раз хочу сказать. Роста цен на недвижимость США хорошая волна идет. Вот, а это, то есть будут новые, э, ну опять отсюда логику, дальше какую делаем. То есть я уже повторяться не буду, но в том, что если растет недвижимость, значит спрос на доллар идет. А если спрос на доллар, значит доллар укрепляется. Ну, это так. будет еще только в апреле, а сейчас мы находимся. Давайте проверим, запомним это, это осталось недолго, тут уже в течение двух недель ближайших изменений. Ну, я бы так даже сказал, что в течение... Вы говорите, в апреле это середина апреля, поскольку до конца месяца... До середины? Нет. Да, да, до середины апреля. Это, скорее всего, будет как раз вот с 28-29 числа до э, где-то до 10-11. Вот ну, вот это и изменения такие. Да. То есть вот то, что, допустим, к этому моменту мы пришли, вот с какими... Ну, вот Сатурн там тримку рану делает, да, вот этот актуальный аспект, да, вот я его исследую, смотрю. Я... И там еще 10 числа разворота Меркурия будет, Сатурн поменяет ретрофазу. То есть там из... изменения в районе 10 числа рынка это будут э, тоже очевидные. 10 апреля. Ясно. Хорошо. Спасибо, Андрей. Тогда в заключение, наверное, пожелания от э, астролога э, нашим радиослушателям. Пожелания... Э, не, не только астрологию, а вообще пожелания. Пожелания во-первых, находиться в состоянии любви. Любви и такого состояния восторга. Тогда созидательно мысли творчество идет. То есть, если мы творим в грусти, гнева, ненависти, вот этих низменных частот, чтобы мы не ставили цель, цель будет со знаком минус. То есть, хотим денег, денег не будет. Хотим счастья, де... счастья нет. А здоровье — то же самое. Поэтому значит выводить себя на уровень э, любви и восторга созидательного такого вот вибраций таких и тогда эти вот состояния такой вибрационное направлять на цель знаете как э, вот чего, что нам надо и тогда будет достигаться цель то есть ни в коем случае не моделировать свое будущее в состоянии депрессии упадка грусти обид я уже не говорю про месть и там гнев или там вообще какой-то злобы там то есть это просто это неразумно, а по-простому это вообще глупо. Потому что человек своими обидами он формирует себе, ну, как минимум, опухоли. Это уже известный факт, доказанный. Когда человек обижается, у него растут опухоли. Там всякие это доброкачественные. Это там. Поэтому пожелание здоровья заключается именно в том, что в позитивном мышлении будем позитивно именно в вибрациях позитивного мышления находиться, мир меняться к лучшему начинается. Потому что мы выбираем свое будущее. Именно как бы формируем. Я полностью согласен, солидарен. И на этом мы, наверное, нашу передачу закончим. А вот меня навело на мысль о том, что мы конкретно могли бы поговорить вот то, что вот последние фразы ваши были, о том, что если человек гневается, у него опухоль и так далее. Вот медицинский аспект астрологии было бы неплохо осветить. Можно так чуть-чуть, но ну, меня уже просят, кстати, не, не вы первый, кто прочитать какие-то лекции по астромедицине. Я сейчас готовлю для семинаров выездных основы медицинской астрологии, тем более я... Я дипломированный медработник, скажем, имею юридический допуск к этому даже. Да. да, потому что обычно, знаете, сразу первый аргумент, а у вас есть медицинское образование, Как бы, кто занимается эзотерикой, пожалуйста, нет, диплом, я на скорой помощи работал, и в урологии, кстати, работал, и в терапии, то есть, поэтому роды принимал и так далее. Так что по всем то этим... Дипломированный... Да. Окушение. Да, то есть, нет, это серьезно. Нет, так это серьезно. Я и в армии служил фельдшером, поэтому это как бы у меня мечта была в свое время военным врачом, даже быть. Вот. Потом передумал после службы в армии. хорошо. Спасибо большое. Дорогие друзья, обращаюсь к вам. Спасибо вам, что вы были с нами. Слушайте наши передачи, оставляйте свои замечания и комментарии. Сегодня была достаточно, может быть, первая часть необычная программа такая, но она полезна. Вот. Ну, она вообще... без курса была, Майкл, да. И мы на Луне без курса, на холостой всегда. Можно надо вот да. просто так да. Э, да, с, чем потол... с потолка берем, <с <с <с да. Ну, кстати, Пришлось дорогие там, друзья, типа, да. предлагайте темы, мы будем освещать. Вот видите, я очень рад о том, что сегодня вот выяснилось, что Андрей Бухарин знаком даже с элементами аштанги йоги, яма не яма это меня, так сказать... Вот, как, как, глубоко как... поразило. Не, не, не, что не, поразило. Я уже ничему не, особо не удивляюсь. Но это меня, так сказать, как бальзам. Поскольку об этом мы говорим совсем других другими программами, совсем с другими людьми. Вот. И это действительно подготовка. Никаких аштанги-йоги. Никаких вообще йог не может быть. Пранаямы, там, асаны и так далее. Пока мы не выполнили вот эти вот два, две первые да. ступени. А там идет еще протест Хара. Ну, короче говоря, там 8 ступеней. И вот только в последней ступени мы входим в состояние самадхи. А в состоянии самадхи мы уже тогда приближены вот к тому самому, что у нас вообще ничего не волнует. И мы уже от, независимы от материального мира, короче говоря. Это вот то, что как раз называется духовностью. Ну да, это очень, надо это очень Трудно. Никто же не говорит, что это легко. Но это трудно. Но в принципе... Это надо. Знаете, как всех книг не перечитать, но надо к этому стремиться. Также и здесь. Трудно в Кали-Югу это. Никто же не говорит, что нет искушений. Никто же не говорит, что ты там вроде не пьешь, не куришь, там мясо не ешь, там постишься, потом бац, слетел там на какой-то период. Потом опять стал. Вот уже сильнее уже стал в следующий раз, когда уже после какого-то такого падения, который рост еще выше пошел. Это всегда так. Это как день и ночь. Это как систола-диастола, скажет, это вот сердечные мышцы. Но мы двигаемся вверх, идем. И победа будет за нами, да. за прогрессивным человечеством. Да. Так что... Хорошо, спасибо большое, всего доброго, вам до свидания, всех благ, дорогие друзья, вам спасибо. Программа записывается, она будет выложена на YouTube, где вы можете оставить свои комментарии и замечания. Сангейт-центр. Меня зовут Майкл Мелихов. На связи был Андрей Бухарин, астролог Москва, Россия. Спасибо. Всего доброго. до свидания.